У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Глория Копленд, и с нами сегодня снова один из моих любимых друзей, Джордж Пирсонс. И у него есть хорошее слово о финансах, об избытке. Слава Богу. И о жизни в переливании через край. Жизнь в переливании через край. Это то, где нужно жить, Джордж. Да. Мне это уже нравится. Жизнь в переливании через край. Да. Я так рад снова быть с вами на этой передаче. Я рада тебя видеть. Это наша 321-я передача, посвященная преуспеванию. Что ж, нам пора перейти к переливанию через край. Да, действительно. Мы так замечательно проводим вместе время. И сегодня, перед началом записи, мы говорили о новом откровении. Новое откровение. И мы уже забыли, что это было Обращение. Откровение. Обращение возраста это вспять. это не то, о чем мы будем говорить на этих передачах, но это действительно замечательная это тема. Замечательная это замечательная тема, но у нас пока нет всех деталей. Да. Что ж, мы знаем, что наша юность обновляется подобно Орну. Да, Орлу. именно, этого достаточно. Поэтому обновление нашей юности — это обращение возраста вспять. И мы говорили о Кеннете и о том, как замечательно выглядит Кеннет Копланд. Ему... 85 да. лет, и он не выглядит так, как должен выглядеть 85-летний человек. Я думал о вас на днях, и мы смотрели дома фильм с Джоном Уэйном, и там была женщина, ей, наверное, было лет 40 с чем-то, но они одели ее как старуху. Марчливую старуху. Да, и я подумал о ваших комментариях на этот счет, о том, как они их одевают и заставляют выглядеть, и мы сейчас живем во время сверхъестественного. Если посмотреть на вас и посмотреть на Канета, и посмотреть на то, что вы делаете, и в чем вы задействованы, знаете, мы говорили о возрасте в 65 лет. А это еще молодой возраст. Вы говорили о том, что если бы вы несколько лет назад ушли на пенсию... Да. Но вы по-прежнему крепкие и сильные. Вы с Канатом по-прежнему крепкие и сильные. Он Слава проповедует Богу. по всему миру говорю вам на него стоит посмотреть и откровение которое из него выходит и я также жду услышать на этих передачах новые глоризмы а как насчет Джорджиизма? Джорджиизмы. что ж, хорошо по мере того как мы будем двигаться дальше глория и мы будем говорить на тему которая приводит меня в такой восторг потому что Позвольте мне немного рассказать предысторию этого. Мы с Терри взяли пару выходных и поехали в гостиницу в Далласе. Очень красивое место, чтобы просто отдохнуть. И Терри спустилась вниз, чтобы сделать маникюр, а я оставался в нашем номере. Я был на балконе один. И где-то в течение двух часов у меня родилась вся серия этих передач. места Писания, мысли, идеи, концепции. Слава Богу! И Господь начал говорить со мной о том, чтобы жить в переливании через Мне край. нравится. Что мы не должны жить в состоянии, когда у нас просто... Но мы должны жить в состоянии, когда Я у нас больше, это. чем достаточно. Больше, чем достаточно. Избыток. Переливание через край. И Господь выкладывал все это передо мной. И, конечно же, все эти тезисы доступны вам на нашем сайте KCM.org.ua. Заходите там в раздел «Медиа» и скачивайте их для себя. И, Глория, количество скачиваний англоязычной версии тезисов наших с вами передач уже превысило миллион. Разве это не удивительно? Более миллиона скачиваний Слава Богу. этих тезисов. Спасибо всем за то, что смотрите нас. Поэтому, Глория, на протяжении следующих двух недель мы будем говорить обо всей этой концепции жизни в Хорошо. переливании через край. Жизни в переливании через край. И нашим базовым местом Писания будет... Я начала писать у себя в тезисах, более миллиона. Более миллиона. И в итоге просто написала «переливание да. через край». «переливание через край» именно, вот оно. Переливание через край — это концепция. И у вас в тезисах есть наше базовое местописание в самом верху. Иоанна 10:10. :10. Оно взято из расширенного перевода Библии. И Хорошо. позвольте мне вам его прочитать. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел да. для того, чтобы они могли иметь и наслаждаться жизнью и иметь ее с избытком в полной мере, пока она не будет переливаться через край. Разве это не здорово? О, да. У меня бегут мурашки по коже, когда я только Слава читаю Богу. это и смотрю на это. Вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить, но Иисус, Глория, пришел, чтобы мы могли иметь его жизнь. Да. Это жизнь воскресения. Это Глория, та жизнь в нас, которая обращает возраст вспять, производя постоянное обновление. Постоянное обновление. Это? Обращение, Обращение возраста, возраста вспять. Или... Когда мы имеем жизнь, и дальше, говорится, наслаждаемся жизнью. Воля Божия для нас, это иметь его жизнь. Жизнь Зоэ, да. Божий вид жизни. И также... Наслаждаться да. жизнью. Наслаждаться иметь жизнью. И, наслаждаться жизнью. И иметь ее с избытком. И там говорится, в полной мере, Слава Богу, пока она не будет переливаться через край. Это мне то, это где мы. Нравится. мы. говорим о жизни в переливании через край. Да. Позвольте мне и дать суть вам. В том, что это доступно каждому. Верно. Вы можете начинать, находясь вообще в минусе. Когда мы начинали, мы находились в долгах, которые мы не могли выплатить. И вы можете начинать, находясь в минусе. И это ваш да. выбор. Войдете ли вы в переливание через край? Оно приходит из написанного Слова Божьего, да. когда вы верите тому, что Бог говорит в своем Слове. Поступайте на основании да, да. этого, говорите это, и тогда вы, вы можете, можете это иметь. Вы можете это иметь. Бог нелицеприятен. Что касается да. переливания через край, Он нелицеприятен. Оно доступно каждому, кто будет применять свою веру, верить Богу. И, как говорит Глория Копланд, Брать его. брать его. Брать его. Брать его. Думать о нем. Здесь есть несколько вещей, но что является главным, что Бог распознает, что все изменяет? Вера. Да. Когда вы верите да. тому, что он сказал. Просто верите, да. говорите это, поступаете да. на основании этого, ожидайте это. И мне это Что ж, нравится. Есть пару восторге, вещей, Джордж. которые я записал здесь, в первой части. Тогда, в тот день на балконе, когда я изучал это, и когда Господь просто загружал в меня это с небес. Он сказал мне некоторые вещи. Он сказал следующее: есть слишком много людей, которые испытывают финансовые трудности, да, пытаясь правда. просто свести концы с концами. Просто свести концы с концами. Он сказал, они с трудом выживают, вместо того, чтобы процветать. Некоторые живут от зарплаты до зарплаты, от зарплаты до зарплаты. И Господь сказал, им приходится решать, какие счета оплатить в этом месяце, а какие пока не оплачивать. Я знаю, что вы через это проходили. Мы Я через знаю. это проходили? Я думал, Это не весело. Я знаю. Я думал о том, как как-то раз в магазине, в продуктовом магазине, выкатили эту тележку, надеясь на то, что на кассе, у вас хватит денег расплатиться за те продукты, которые да. вы покупали. Что же, если вы увидите кого-то в продуктовом магазине, котящим тележку и молящимся на языках, языках, дайте им немного денег. Дайте им немного денег. Это то, что делали вы. Вы молились на иных языках. Вы верили Богу о том, чтобы просто свести концы с концами, чтобы иметь хотя бы достаточно. Да, верно. И я просто подумал что об Что же это просто все, что у нас было? Это все, что у вас было. То, что у нас было в нашем маленьком что старом было, доме, это все, это, все, что что было. Было. это все, что у, у нас было. было. Это все, что у вас было. И это сложно. Некоторым людям приходится проходить через это прямо сейчас. Им приходится решать, какой счет им оплатить, оплату какой-то. Многие счета они люди могут находятся в такой потом. ситуации? И это ужасно. Накопить такую задолженность по своим счетам, что вам уже звонят коллекторы и судебные приставы, и вы не хотите поднимать трубку и пытаются выбить из вас свои деньги. И дьявол говорит, не отдавай десятину. Оплати да. этими деньгами свои да, счета. Верно. Глупец, не отдавай десятину. Да, да. Разве не так он поступает, и таким образом он продолжает вас контролировать? Да. Отделение да. десятин разрушает Отделение силу недостатка. Десятины? О, это здорово. Отделение десятины Недостаток. разрушает да. силу недостатка. Поэтому мы не можем переставать давать. И мы не можем переставать отдавать десятину. Да. И Господь сказал мне, еще так не скоро конец месяца, когда заканчиваются деньги. И знаете, что я нашел? Я нашел песню ⁇ Эта песня в стиле кантри ⁇ это похоже на... И песню посмотрите в стиле на кантри. текст этой песни. Ты хочешь, чтобы я ее спела? Да, давайте спойте ее мне. Забудь об этом. Это песня в стиле кантри. И там такие слова. Я выплатил то, что я должен был банку, я выплатил то, что я должен был за машину, и да, я заплатил также за телефон. И затем я обернулся и обнаружил, что подошло время очередной выплаты за дом. Что ж, я хотел бы сходить с тобой куда-то дорогая, здорово, как я обещал. Но еще так не скоро конец месяца, когда заканчиваются деньги. Что ж, вот и следующий куплет. Что ж, я хотел бы попросить тебя, моя любовь, об одном маленьком одолжении. Почему бы тебе не найти эту дырку в моем кармане и не зашить ее? Да, я думал немного поднакопить, но знаешь, это забавно. Еще так не скоро конец месяца, когда заканчиваются деньги. Потом идет небольшая интерлюдия. Все ушло. О, только небеса знает, все ушло. О, куда оно вообще уходит? Но оно уходит. Что ж, иногда я думаю, что оно уносится ветром. Да, похоже на песню в стиле кантри. Это песня в стиле кантри. И затем следующий куплет. Сегодня в полдесятого утра я пошел в банк. Я пытался получить немного денег по кредитной линии. Но тот человек сказал: Посмотри, что у нас здесь есть, Sony. Еще так не скоро конец месяца, когда заканчиваются деньги. Я хотел бы сходить с тобой куда-то, дорогая, как я обещал, но еще так не скоро конец месяца, когда заканчиваются деньги. Еще так не скоро конец месяца, когда заканчиваются Правда, деньги. Я нашел эту песню в стиле кантри, и для многих людей это да, настолько актуально. Это не это не должно песня. быть нашей песней. Это не наша Наши песня. Наши нужды восполнены его по его богатству, богатству в славе Христом Христом Иисусом. Иисусом. Вот Совершенно почему верно. мы не в этом положении. Да. Мы такое не исповедуем, мы такое не говорим я действительно верю, что эти две недели, которые мы проведем вместе, станут временем прорыва и ободрения для да, наших аминь. партнеров и для наших телезрителей. Аминь. И они будут переживать прорыв в своих финансах, и они будут ходить в переливании да. через край. И даже если все ваши счета оплачены... Всегда есть приумножение. Всегда есть умножение. Для того, кто отдает десятину. Даже если все ваши счета да? оплачены, да. всегда есть, всегда есть да. умножение. Что ж, и Господь сказал мне, у них нет никаких сбережений на их сберегательном счете, даже если у них есть сберегательный счет. И так важно иметь сбережение. Это так важно. Это воля Божья, потому что Он говорит в 28 главе второзакония, что Он повелит благословению да, пребывать верно. на наших хранилищах. Наши хранилище благословлены. Поэтому у вас должно быть больше, чем достаточно. чтобы быть иметь быть больше, хранилище. чем достаточно, если вы собираетесь Может, мы назовем эту серию больше, чем достаточно. Я думал, это тоже замечательное название. Живя в переливании через край или больше, больше чем, чем достаточно. достаточно. Больше, чем достаточно. Мне это нравится, друзья. Мне это нравится. Я это сделаю. Я Хорошо. сохраню и это больше, чем достаточно. Я понял. Это жизнь в благословении. Это жизнь в благословении Божьем. Итак, это наше третье название, жизни в благословении. Да. У нас получилось здесь много названий, понимаете? У нас переливание через да. край названий. Да. У нас больше, чем достаточно названий. Да. Что ж, давайте оставим их все. Итак, Господь сказал мне, мы должны изменить наш образ мышления. И Он дал мне вот это местописание, я записал его здесь, Глория, Римлянам 8 глава 16 и 17 стихи. Да. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Аминь. Мы наследники Божьи. Да? Мы дети царя. И я помню, как вы как-то раз это сказали. Мы с вами записывали серию передач, которая называлась «Наследники Божьи». И вы сказали, я родилась в царской семье. Не просто в какой-то царской семье а в конкретной да. царской семье. И у этой царской семьи есть все. Когда я родилась второй раз. Когда вы родились второй раз. Да, я родилась в царской семье. Это уже было кое-что другое. Да, когда верно. вы родились в первый да. раз, все было немного иначе. Но когда вы родились второй раз, если вы рождены свыше, то вы родились в царской семье. Вы были усыновлены они. и удочерены этой семьей, приняты в эту семью. И Господь сказал, людям нужно осознать, что они дети да. царя. И в этом царстве есть переливание через край. Ищите прежде царство Божьего, царство Божьего? и праведности его. И это все, все. приложится вам. Да. Это не я придумала, это Библия, это Писание. Да. Слава совершенно Богу. верно. И Господь начал говорить мне следующее. Вы должны обновлять свой разум в отношении того факта, что вы принадлежите царской семье. Мы наследники Божьи. И Библия говорит, что Иисус наследник всего. Она также говорит, что мы, мы сонаследники. сонаследники. И если Иисус наследник всего, а мы сонаследники с Ним, это означает, что это также принадлежит и нам. И Господь хочет, чтобы мы жили Отлично. в переливании через край, имели больше, чем достаточно, были благословлены сверхмеры. меры. Да. Это, Глория, те небольшие утверждения, которые давал мне Это Господь. здорово. Иногда вечером, ложась спать, я начинаю говорить это самому себе. У меня выписано это на отдельном листе, которое я дам вам. Это исповедание. И я просто лежу и говорю, я живу Отлично. в переливании через край. Бог дал мне избыток. Да, аминь. Преуспевания. Хорошо так делать. У меня есть больше, чем достаточно. Мои хранилища наполнены и переполнены. Я просто лежу и говорю эти вещи. Все эти заявления основаны на Писании, и мы разберем да. их во время нашего Отлично. совместного изучения. Вместо того, чтобы лежать и говорить, «О, уже 15 января, что я буду делать?» да. Это то, что делают многие люди, да. Джордж. В то время как они могли бы бормотать Слово Божье, которое приносит им избавление, да. вместо того, чтобы бормотать свои страхи. свои страхи. О, Глория, подождите минутку, подождите да, минутку. Хорошо. Стоп, стоп. Они могли бы бормотать, они могли бы бормотать, потому что слово размышление в греческом и в древнееврейском языках это слово бормотать. Поэтому они могли бы бормотать что слово, Божье. слово Божье, вместо того, чтобы бормотать. Что бы они в таком случае да. делали? Они бы бормотали истину в отношении своей ситуации. Поэтому я Они бы в Слово Божье. Что ты делаешь? Я бормочу. Я стучу в дверь и спрашиваю, что ты делаешь? Я бормочу в кровати. Я просто говорю самому себе. Бог прилагает мне все больше и больше. Мне это и здорово. моим детям. Мы смеемся, но говорю вам, это что-то сильное. Так и есть. Это настолько истина, Глория. То, что вы говорите. Знаете, вы сказали, что мы могли бы бормотать слова избавления, истину в отношении нашей ситуации. Мне действительно это нравится, вместо того, чтобы бормотать да. слова страха. И как вы сказали, если вы живете в недоливе, вы бормочите, что я буду делать? Да. Что я буду делать? И если вы не знаете Слово Божье, вы будете бормотать что-то не то. Да. Это касается не только денег, но и немощи, болезни. Именно. Бормочите Именно. себе. Бормочите. Например, себе. вы получите плохие известия от врача. Да. Вам осталось да. жить 6 месяцев. Вам придется говорить что-то весомое. Вам придется стоять на Слове Божьем. Вы не можете продолжать бормотать ⁇ Я умру ⁇ и говорить всем, кто к вам приходит ⁇ Мне осталось жить всего шесть месяцев ⁇ Нет, мы бормочим ранами Его, мы, мы исцелились. исцелились да. По сути, мы не бормочем это, мы выкрикиваем это. Да, верно. Мы выкрикиваем. И это то, что я по вечерам делаю. Я лежу там в кровати бормоча. Джордж, что ты делаешь? Я бормочу. Я бормочу самому себе. Я живу в переливании через край. Ты говоришь это слово. У меня есть избыток преуспевания, которое да. приходит. И мы будем изучать Отлично. это в 28 главе Второзакония. У меня есть больше, чем достаточно. Я думаю, что больше, чем достаточно, это больше того, что можно посчитать. Вот еще одно, что я бормочу и о чем думаю. Я снабжен с избытком для всякого Аминь. доброго дела и благотворительного и даяния. У меня есть больше, чем мне нужно. У меня есть больше, чем мне нужно. Слава Богу. Да, больше, чем мне нужно. Да. И Господь говорил со мной о том, что мы должны видеть себя детьми Божьими, что мы наследники и сонаследники с Иисусом, и что у нас есть с Ним завет обеспечения. Аминь. И это обеспечение по завету включает в себя все, что нам когда-либо понадобится. Откуда ты берешь то, что ты бормочешь? Вот отсюда. Ты обращаешься... Именно. Именно. Если это финансы, то ты обращаешься к местам Писания, да. говорящим о финансах, да. которые говорят тебе, что Бог восполнит твои нужды по его богатству в славе. И ко многим другим Писаниям. Если это исцеление, да. ты бормочешь. Да. Ты лежишь вечером в кровати и бормочешь ранами его «Я исцелился». Я исцелен. И Иисус взял на себя мои немощи Аминь. и понес мои болезни. Аминь. И ранами его «Я исцелился». Да. И даже если вы находитесь где-то на людях, вы не можете говорить все это вслух. Вы просто сидите там. Вы сидите там и думаете об этом. Улыбаетесь. И думаете о Слове Божьем. Да. Которое говорит, ранами его да. я исцелилась. Аллилуйя. Требуется настоящая дисциплина, да? чтобы это делать. Да. Потому что ваш разум, если вы не будете контролировать свой разум, он начнет блуждать. Туда-сюда. Да. Если дать ему волю, он поплывет по течению реки сомнения. Да. Он поплывет по течению реки да. страха. Но вы должны обуздывать и брать его под контроль и быть решительно настроены. Да. Что? Я слышал, как один человек как-то сказал, что вы должны обновить свой разум до такой степени, что вы даже и подумать не можете о недостатке. Это здорово. Вам никогда и в голову такое не приходит. Да. У вас никогда и мысли такое не возникает. Что же это называется это обновлением разума? И это как раз последний... Вы обновляете его, переключаясь с последний... недостатка на избыток. Это последний пункт в наших тезисах. С чего мы начинаем, говоря о жизни в переливании через край, или когда у нас есть больше, чем да. достаточно? Римлянам 12.2. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и познавать совершенная. Познавать ее, жить ею. Это здорово. И Господь сказал мне следующее: мы должны обновлять наш разум в отношении мира избытка и переливания через край, Слава о котором Богу. мы никогда раньше не знали. Он сказал: вы не должны ограничивать Святого Израилева. Наш Бог — это не Бог недостатка. Это не Он. Наш Бог даже не Бог просто достатка. Наш Бог — это Бог того, Аминь. когда есть больше, больше. чем достаточно. Да. Больше, Это чем достаточно. Поэтому жить в переливании через край или когда у вас есть больше, чем достаточно, мне нравится ваше название, больше, чем достаточно. Жить в этом попросту означает, что у вас есть достаточно денег, чтобы отдавать десятину, давать пожертвования, да. оплачивать все свои Вовремя. счета. Вовремя. Более, чем достаточно. Больше, чем достаточно. И у вас еще, еще много остается, остается в конце да. месяца. Вот в чем суть жизни в это переливании здорово. через край. И это то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Это то, что Он хочет, чтобы мы делали. У нас осталась одна минута, и я прочитаю вам это последнее Хорошо. местописание. И по мере того, как мы будем двигаться дальше, мы к нему еще вернемся. Но это перевод Рика Раннера филиппийцам, 4.19. Там говорится, мой Бог настолько полностью восполнит ваши нужды, что Он устранит да, все, чего вам нравится. не хватает. Он будет восполнять все ваши физические и материальные нужды до тех пор, пока вы не будете настолько наполнены, что вы уже не можете больше вместить. Он будет восполнять все ваши нужды На до тех меня. пор, пока вы не будете полностью наполнены и переполнены до такой степени, что начнете трещать по швам и проливаться. Молодец, Рик. Мне это нравится. Отличный перевод. Если вы возьмете послание к филиппийцам 4.19 да. и проанализируете его в греческом, то именно это вы и получите. Через Переливание через край. И это будет хорошо, через если вы хотите что-то из Изменить, или же, если вы хотите поддержать это, вы просто говорите «Я живу в переливании через край». Да. Как ваши дела? «Я, Я живу, живу в переливании в... через О, край». О, мне это нравится, Глория. Как твои дела, Джордж? Я живу в переливании через Я край. Я тоже. Слава Богу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я смеюсь, потому что я готовлюсь услышать действительно благую весть. С нами снова пастор Джордж, и мы говорим о жизни в переливании через край. Жизнь в переливании через Это край. Это будет здорово. Это то, где нужно быть. Да. Жить в переливании мы через край. Мы можем выбрать. Это для меня. Понимаете, я пишу сейчас Да, я знаю. Молодец. Итак, мы говорим о жизни, и, Глория, так замечательно быть с вами на этой теме. мы рады тебя здесь видеть. Скажу вам, я так наслаждаюсь. Должен вам сказать... Я так наслаждаюсь не только подготовительной частью этого, но и знанием того, что я буду сидеть здесь с Глорией Копланд. И она каждый раз говорит что-то удивительное, когда мы собираемся вместе. Мне это нравится. И она скажет что-то, что принесет такое откровение Слова Божьего. Я никогда не забываю, да. с кем Слава я сижу Богу. здесь за столом. Это Глория Копланд. И она написала книгу, посвященную преуспеванию. Ты можешь сказать, что она написала, она написала одну, одну из книг, книг по преуспеванию? Одну из книг, посвященную преуспеванию. Но Бог написал главную книгу посвященную. Он написал главную книгу, посвященную преуспеванию. И, Глория, на протяжении этих двух недель мы будем говорить о жизни в переливании через край. Не просто когда у вас есть достаточно, едва достаточно, но мы будем говорить о жизни в той сфере, да. в которую многие люди раньше не входили, знаете. Так многие люди едва сводят концы с концами. Они живут от зарплаты до зарплаты и пытаются решить, какой счет они оплатят в этом месяце, а оплату какого оставят на потом. И это не то, как нужно жить. Нет, это не то, как нужно да. жить. И вот наше базовое местописание. У вас там его нет, но оно есть у меня здесь. Позвольте мне прочитать его вам. Иоанна 10.10. Хорошо. Расширенный перевод Библии. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы они могли иметь и наслаждаться жизнью, да. и иметь ее с избытком. Какое местописание? И послушайте дальше. В полной мере, пока она не будет переливаться пока через край. Пока она не, край, будет, переливаться пока через она не будет переливаться через край. Итак, мы изучаем жизнь в переливании через край и говорим о необходимости прийти к осознанию того, что мы можем иметь больше, чем достаточно, что нам доступно сверхъестественное обеспечение Божье. И сегодня, Глория, я хотел бы начать с Галатам 3, 13. И мы будем говорить о благословении. Благословение Господне, что это за концепция? Знаете, несколько лет назад брат Копланд учил какое-то время о благословении. благословении, Благословении Божьем. О самых первых словах, которые Бог сказал человеку. И те первые слова благословения создали прецедент. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над ней. И все эти слова по-прежнему звучат и сегодня, и они принадлежат нам. Мы... Должны жить в этом благословении. Куда бы мы ни шли, куда бы мы ни шли, на нас пребывает помазание этого благословения. Нас накрывает с головой этот поток благословения Божьего. И знаете что, Глория? Я думал об этом. Бог хочет накрывать нас с головой своим благословением. Он хочет накрывать нас с головой своей благословения. Что происходит, когда вы думаете об этом? Да. Думаете о том саде. Думаете о переливании через край да. всего хорошего. Следующее, что приходит? Радость. Да, о чем тогда печалиться? Да. Не о чем? Совершенно верно. И именно в этом Бог и хочет, чтобы мы жили. Он хочет, чтобы мы обновили свой разум в отношении мира, избытка, который принадлежит нам, который да, является нашим. Мне нравится то, что я услышал от вас с Кеннетом. Бог приготовил перед нами стол в присутствии наших врагов. Проблема в том, что он не может заставить своих детей подойти к да? этому столу. Стол, Стол уже накрыт, он уже там, и на нем полно всего. Глория, вы когда-нибудь были на банкете, на котором так много всякой еды? Это просто нереально, чтобы все люди, находящиеся там, смогли съесть всю эту еду. Именно так оно и выглядит. Именно так выглядит да. переливание через край. Да. Он приготавливает И его. именно так он и хочет, чтобы мы жили. И сегодня мы будем говорить о чем-то, что является настолько важным в Галатам 3, 13 и 14. Мы будем говорить о том, что мы искуплены от проклятия закона. И Глория, это является чем-то настолько основополагающим в моей жизни, потому что это местописание. Когда я приехал сюда в 1976 году, и я начал слушать записи ваших проповедей, читать книги, и я начал изучать Слово Божье, это было одним из первых мест Писания, которые я изучал и выучил наизусть. Я выучил наизусть это место Писания, и я скажу вам, где я выучил его наизусть. Я поехал с Канатом на мое второе собрание. Мы направлялись в Детройт, штат Мичиган, в Коба-Холл. И в то время мы ездили на минивэне. Теперь в нашем распоряжении есть большие грузовые автомобили. Но тогда мы использовали маленький минивэн. Мы везли в нем все наше оборудование, все наши книги и кассеты. И я помню, как мы ехали в Детройт. Я сидел за рулем того минивэна. Ты начинал как водитель? Я начинал как водитель. Нас в той поездке было трое. И в миссии Кеннета Копланда для меня это было чем-то новым. И я не осознавал, что куда бы вы ни ехали, да. вы едете туда без остановок. Вы, по-моему, это было собрание в Детройте. Мы ехали из Фортворта в Детройт, и мы останавливались несколько раз только для того, чтобы поесть. Я подумал, это было интересно. В любом случае, мы останавливались, чтобы поесть, но так мы ехали без остановок. Вы не спали и не отдыхали? Что ж, мы все по очереди сидели Хорошо. за рулем. Но я помню, было где-то два часа ночи, я был настолько уставший, я сидел за рулем, и я закрывал один глаз, я закрывал второй глаз, я высовывал голову в окно, чтобы не уснуть. Но в той поездке я выучил наизусть Галатам 3.13 Христос искупил Аллилуйя. меня от проклятия закона, сделавшись Это... за меня проклятием. Это важное откровение, ибо проклят всяк, висящий на да. древе, дабы. Благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. И у меня внутри просто есть это место. Если вы рождены свыше и вы живете под проклятием нищеты, болезней, чего-то другого, что является проклятием, да. вы не должны да. там жить? Нет, мы не должны. Мы жить были освобождены под от проклятия. Проклятие. Итак, Глория, Хорошо. давайте посмотрим на наши Хорошо. тезисы. Я хочу, чтобы вы это увидели. Этот 13 стих в расширенном переводе Библии звучит следующим образом. «Христос приобрел нашу свободу, искупив нас от проклятия закона да. и его осуждения, сам став проклятием за нас. Ибо в Писании написано «проклят всякий, висящий на дереве», или «всякий, кто распят». Это Иисус. Иисус сделал это для нас. Понес проклятие. Он искупил Он нас. Это? И вот три составляющие проклятия закона. Номер один духовная смерть. Номер два немощи и болезни. Немощи и болезни это проклятие. Да. Это проклятие да. закона. И номер три нищета, недостаток и долги. Это все то, от чего мы были искуплены. Мы были искуплены. Три составляющих проклятия да. закона. Три составляющие проклятия закона. Вы были искуплены от духовной смерти, от болезней. От нищеты, Очень интересно прочитать проклятие закона в 28 главе Второзакония в расширенном переводе Библии. Мне нужно это сделать. Это будет хорошо. Мне нужно это сделать. Это помогает вам увидеть все то, О, чего мы были искуплены. Истина. И размах этого, да, оно все покрывает. Да, оно покрывает все сферы и весь спектр жизни. Если это что-то плохое, это часть проклятия. Аллилуйя, подождите минутку. Если это что-то плохое, это часть проклятия. Это часть проклятия. Вот вам эглориизм. Очень короткий. Да, если это что-то плохое, это часть проклятия. Аминь. Оно нам не принадлежит. Да. Мы были искуплены от проклятия. Мы были искуплены от проклятия. Говорит восьмая глава автора закония. И в пункте 3 у нас идет следующее. Проклятие — это декларация. И, кстати, все наши тезисы совершенно бесплатно доступны вам на нашем сайте KCM.org.ua. Заходите там в раздел «Медиа» и скачивайте их для себя. Проклятие — это декларация которая обрекает да. кого-то на нищету. Это проклятие, Глория, когда вам всегда не хватает. Вам всегда не хватает. Вам всегда не хватает обеспечения. Вам всегда не хватает, чтобы оплатить все счета. Вам всегда не хватает, чтобы свести концы с концами. Вам всегда не хватает. И это просто те слова, которые я записал, когда Господь показал мне, что такое проклятие. Вам всегда не хватает, вам всегда чего-то недостает, всегда есть задержка, недостаточное обеспечение, недостаток средств. Это четыре фразы, которые описывают, что такое проклятие, и мы должны да. продолжить напоминать самим себе. Да. Я был искуплен от этого. Иисус искупил меня, приобрел мою свободу от проклятия закона. И он понес проклятие, перечисленное в 28 главе второго закона. Да, он понес законе. его. Он понес за да, нас это проклятие. Верно. Он понес это проклятие за меня, за тебя, Джордж. Это было сделано, иначе говоря, Иисус на кресте, отдав да. свою жизнь, да. затем воскрес из мертвых. Когда Он воскрес из мертвых, у нас появилась возможность воскреснуть из мертвых. Безусловно. Все, что мы должны сделать, это принять это. И когда мы принимаем Его, мы получаем полное прощение, О, горе, освобождение это так от здорового. проклятия. Отлично сказано. Слава Я никогда Богу. раньше не слышал это сказанным таким полное образом. Полное прощение. Когда мы сделали Иисуса Господом нашей жизни, мы получили полное прощение и освобождение. До такой степени, от проклятия. что мы были рождены заново. И задумайтесь сейчас об этом новом это рождении. Здорово. Слава это Богу! Это действительно здорово. Прощение. Я беру Его. Прощены. «И освобождены от проклятия». Я никогда... Простите меня, если я... Запишите это. «Прощены и освобождены от проклятия». Против нас имелось обвинительное заключение, и мы были прощены, и кровь Иисуса смыла его. Это замечательно. Вот оно. Слава Богу. И вы действительно можете сказать, что Иисус, когда говорится, что Он искупил нас от проклятия, а вы также да, можете сказать, да. что он простил освободил В том числе нас от, от всякой немощи и болезни, которая является частью проклятия. Да, от всего. Если вы сегодня всего. больны, вы уже были искуплены. Вам просто нужно обратиться к Слову Божьему и знать, что Он Сам, да. Иисус сам, да. сам, взял на себя ваши немощи и понес ваши болезни. И ранами его да. вы исцелились. Если вы исцелились, да. вы исцелены. Именно. Вставайте, поступайте на основании Именно. этого, вкладывайте Именно. Слово Божье в свои глаза. Знаете, если вы жили под проклятием самого рождения, вы не сможете ухватиться да. за это, просто послушав одну да. пятиминутную проповедь. Вы должны обратиться к Библии да. и узнать, от чего да. вы были искуплены. Да, действительно. Именно так приходит вера. Да. И вы сможете подняться и запретить этому в своей жизни. У нас с Кеннетом не было плохого здоровья, но у нас определенно были плохие финансы. Да, плохое финансовое здоровье. Да, и мы узнали, что нищета была частью проклятия. Да. И скажу вам, мы серьезно подошли к Слову Божьему, да. узнавая, что Библия говорит о наших финансах. И мы узнали, что да. если мы отдаем десятину, то Бог вовлекается в наши финансы. Поэтому что мы делали? Мы отдавали десятину с наших небольших да, денег. Да. Знаете, это были небольшие деньги, но это были единственные, единственные небольшие, небольшие деньги, деньги которые деньги, у нас которые были. У вас были. Но мы стали усердными. Да. Ни у кого из нас не было каких-то проблем со здоровьем. У нас не было болезней. Да. Если бы у нас была какая-то болезнь, мы бы действовали в этом направлении, но были больны наши финансы. Да, они нуждались в исцелении. И мы устремились в этом направлении. Да. Пришло откровение, и это то, о чем я начал говорить, когда я тогда сюда приехал. Я тогда впервые действительно увидел из этого местописания, что я был искуплен или да. прощен и освобожден да. от проклятия и от всего, что включает в себя это проклятие. Потому что есть люди, даже христиане, которые думают, «Ну, это Бог навел на меня эту да. болезнь». Нет, это проклятие. Бог не наводил на вас проклятие. Он не проклинал вас, как думают люди, в том, что касалось ваших финансов. Нет, это дьявол. Он приходит, да. чтобы украсть, убить и погубить. Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь так, чтобы она переливалась через край. Поэтому мы были искуплены да. от проклятия. И вы говорили сейчас о 28 главе второзакония и о том, чтобы прочитать о проклятии в расширенном переводе Библии, что Здорово. я и собираюсь сделать. И я нашел в второзаконие 28, 29. Второзаконие 28, 29. И это уже идет речь о проклятии. Ты не будешь преуспевать в путях Мы когда-то были в таком состоянии. Это проклятие. И мы начали узнавать из Слова Божьего, что мы были искуплены да. от проклятия. Это было то, что мы называем Благой Вестью. Да. Это очень благая Весть. Когда вы не можете оплатить очень свои счета. Листь. И мы с вами были избавлены от проклятия, когда нам всегда не хватает. Да. Вы были освобождены от этого. Я выросла в этом округе, который называется «Всегда не хватает». Да. Вы выросли в этом округе «Всегда не хватает». Да. А сейчас вы живете в округе, который называется «Больше, чем, «Больше, чем достаточно». Чем достаточно. Да. И вторая часть этого местописания в третьей главе Галатам, 14 стих, я прочитаю его из другого перевода Библии. Там говорится, «Он искупил нас для того, чтобы благословение, данное Аврааму, через Христа Иисуса да. могло прийти на язычников». Отлично Дабы... сказано. Разве это не здорово? «Дабы верой мы могли получить...» Обетование Духа. Итак, Он искупил нас для того, чтобы это благословение, которое было дано Аврааму, через Христа Иисуса могло прийти на нас. И у благословения Авраама три составляющие. Духовная жизнь, исцеление и божественное здоровье, преуспевание, обеспечение Аминь. с избытком и переливание через край. Это то, что принадлежит нам сейчас, когда мы искуплены да, от проклятия это закона. Здорово. И знаете, мы читаем в Писании, я выписал это из Бытия 1.28, Бог благословил их, Он сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею да. и владычествуйте это над всем живым. Это благословение. И это воля Божья. Да, это важная часть этого, это воля Божья, чтобы мы жили в благословении Аминь. и ходили в благословении. Это была воля Божья, чтобы Адам и Ева были благословлены? Да. Да, да. В этом нет никакого сомнения. Да, Бог благословил Иисус но затем пришел они и, сделали и то, он, что он искупил сказал. нас от этого проклятия, да, чтобы мы могли Богу. ходить в благословение Авраама. Слава и Богу. притча 10.22 это определение благословения. Там оно определяется. Оно идет у вас по цифре 4 в ваших тезисах. Притча 10.22. Да, Почему бы вам не прочитать это местописание? Я хочу, чтобы вы прочитали его. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Возможно, некоторые люди настолько связаны традицией, что они не знали, что это было благой вестью. Я скажу это еще да. раз. Благословение Господне, оно обогащает. О, это это означает, что у вас есть больше, чем достаточно. Да. И печали с собой не приносит. Поэтому вы получаете благословение. Да. Все, что вам нужно. И сверх этого без печали. Жить в благословении. Слава Значит, Богу. жить в переливании через край. Аллилуйя. Я бы сказал, что... Я жила и в нем, и не в нем. Да. Переливание да. через край лучше. Переливание через край намного лучше. Помню, как-то раз мы с Терри пошли в одно место в Далласе. Не уверен, что оно еще существует, но, возможно, вы помните его. Южная кухня. Мы пошли туда пообедать, и нам, в буквальном смысле слова, пришлось отсчитать там наши последние центы. По принципу «ешь все, что сможешь есть». Да, ешь все, что сможешь съесть. И мы съели Надо все, же. что мы смогли съесть. И у меня в руке была вся моя мелочь. Нам еле-еле хватило денег. И это не то, как Бог хочет, чтобы Нет, мы жили. это не переливание через это край. Это совсем не переливание через край. Это когда вам еле-еле да. хватает. Давайте сделаем следующее. Очень быстро откройте 28 главу второзакония. У нас сегодня хватит времени только на то, чтобы начать, а завтра мы продолжим. 28 глава второзакония — это благословение Авраама. С 1 по 14 стихи — это то, что принадлежит вам. В моей Библии ее больше нет. Что вы сделали с 28 главой второзакония? Где 28 глава второзакония? Вот 14, 29. Вот да, она. так хорошо, что она есть в вашей Библии. И, Глория, давайте сделаем следующее. Давайте, я буду читать одно Что? место Писания, а вы следующее. Нам придется уложиться в оставшееся Хорошо. время. Я начну с первого, и потом мы будем читать по очереди. Так, сейчас я найду первый. Хорошо. И в первом стихе говорится, «Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, «Поставить тебя выше всех народов земли». Второй стих. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». Вы должны слышать, это, слышать и это, это и делать это. «Благословен ты в городе, и благословен на поле». Благословен плод чрева твоего, то есть ваши дети, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих. Мне это нравится. Мне это нравится, Глория. Все, что у вас есть, благословлено. И благословлено означает наделено силой преуспевать. Это определение слова благословлено. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. То есть практически всегда. Всегда. Паразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Ой, я могу сейчас это видеть, слава Богу. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих. Это ваш банковский, Это счет. Ваш банковский счет. Там, да. где вы прячете деньги, о которых не знает ваша жена. И во всяком деле рук твоих. Хотя я не знаю, будет ли на них да. пребывать благословение, если вы не рассказываете о них своей жене. Вы должны рассказать своей жене. И благословит жене. тебя. Тим меня смешит. И благословит тебя. Где? Где-то. И благословил тебя на земле. Хорошо, хорошо. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение да. в житницах да. твоих и во всяком деле рук твоих. И благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Быть благословленными во всяком деле рук ваших. Это значит, на вашей работе, что бы вы ни делали, ваша семья, семья. ваши дети, да. поставит тебя Господь народом святым своим, или отделенным народом, отделенным народом. Как Он клялся тебе, поэтому Он знает, где мы, да. и что нам нужно. Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, да, в этом ключ благословения. Это то, что вы должны делать. Ну, я не знаю, какие пути являются его путями. Для этого у вас есть Библия. Если у вас ее нет, она вам нужна. Да. Узнайте, что он говорит, согласитесь с ним, и вы будете преуспевать. Поставит тебя Господь народом святым своим, иначе говоря, на вас его рука. Ваша да. ситуация у него под контролем. Да. Вы в его руке. Как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить, ходить путями Его. Путями. Это ключ к благословению — ходить Его путями. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. Это означает, да. что люди будут видеть на вас это да, благословение говорят. и не будут уважать вас. Они не будут бояться вас в том плане, что будут убегать от вас в страхе, да. но они будут уважать Именно. вас и знать в его жизни Господь. Так, что ж, мы еще не закончили, и, полагаем, мы продолжим уже завтра. Хорошо. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами пастор Джордж. У него есть кое-что интересное о жизни в переливании через край. Мне нравится переливание о, через край. Я жила и там, и там. да. И переливание через край вы лучше. Вы жили в переливании через край, и вы жили в недоливе, когда, вообще ничего, когда не вообще ничего не лилось. И переливание через край намного да, лучше. Да. Что ж, я так рад быть с вами на эти места. Мы передачах. рады тебя Это здесь видеть, здорово. Джордж. Мне нравится приходить и разговаривать с сестрой Глорией о Слове Божьем. Мы просто отлично проводим время. И в действительности не имеет значения. Знаете, много лет назад, когда я впервые возглавил эту организацию, Всегда, когда у нас есть работа, которую никто не хочет делать, или когда мы не знаем, кого на нее назначить, Пусть мы Джордж отдаем ее Джорджу. Делает. У нас нет никого, кто мог бы ее делать. Да, но может он не знает ему как. что ж, ему узнать. просто придется узнать. И раньше мы с Глорией могли сидеть у нее в офисе и обсуждать работу этого отдела, того отдела. Но в итоге мы всегда начинали говорить о Слове Божьем. Мы говорили о движении Духа, мы говорили о Писании, да. Вы проповедовали мне, и на этих передачах я делал это уже 322 раза. Старые времена. Так замечательно иметь возможность делать это с вами, Глория. Ты благословение. Итак, мы говорим о жизни в переливании через край. И вчера мы выяснили, что мы были искуплены от... Знаешь, когда ты говоришь «переливание через край», я думаю, что противоположностью да. этому является недолив. И в данном случае под недоливом подразумевается, это когда вы с трудом истина. удерживаетесь настолько на плаву. Истина. Покажите, это не то, что мне мы должны делать. Еще раз. Как вы показывали? Я пытаюсь удержаться на плаву, высунув нос из воды. Совершенно верно. Я никогда об этом не думал. Мы не собираемся над этим смеяться. Но это радостно. Так оно и было. Это радостно перестать пытаться удерживаться на плаву, когда вы едва можете оплатить да. свои счета и свести концы с концами. Это да. не то, как нужно жить. я хочу сказать вам это прямо сейчас. Ваши дни жизни от зарплаты до зарплаты закончились. Это называется недоливом. Это недолив. Вы должны жить в переливании через край. Да. Мы вместе живем в переливании да. через край. Аминь. И вчера мы говорили о... Вы можете в любое время, Глория, что-то добавлять, потому что мне Хорошо. это нравится. И вчера мы говорили о Галатам 3, 13 и 14. Христос искупил нас от проклятия закона, чтобы мы могли жить в благословении Авраама. Да. И также мы обратились к 28 главе Второзакония, и мы начали ее читать. И мы дочитали, по-моему, мы дочитали до 10 стиха, и 11 стих является замечательным вступлением к тому, о чем я хотел Отлично. бы сейчас поговорить. Во Второзаконии 28:11 говорится, «И даст тебе Господь изобилие о, да. во всех Мне это благах». Нравится. В плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся Отцам твоим дать тебе. И сегодня на этой передаче я хотел бы поговорить об избытке преуспевания. Я рассказывал вам пару дней назад, что вечером, или когда у меня есть свободная минутка, когда я не сосредоточен на чем-то другом, или же вечером, когда я лежу в кровати, я бормочу Слово Божье, бормочу его сам, себе. Бормочешь сам себе я то, что говорит Библия. лежу, и я начинаю бормотать самому себе. Я живу в переливании через край. Да. Я живу в переливании через край. И следующее, что я говорю, это у меня есть избыток преуспевания. Да, верно. Я читал 28 главу Второзакония, и я наткнулся на этот 11 стих где говорится «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». Я начал размышлять над этим и над Божьим желанием, чтобы мы жили в переливании через край. И я думал вот об этом месте Писания, оно идет у вас в тезисах под цифрой 2. В Псалме 34,27, в одном из переводов Библии говорится «Да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, Которому доставляет удовольствие» преуспевание Его слуги. Это здорово. Больше, чем достаточно. Это больше, избыток. чем достаточно. Богу доставляет удовольствие, когда мы живем в преуспевании. И в 11 стихе 28 главы Второзакония говорится, «И даст тебе Господь изобилие да, во всех благах». Я, Глория, немного изучил это. Прежде чем ты продолжишь, позволь мне отметить да, давайте, здесь один давайте. момент. Подумайте о небесах. Да. Знаете, у нас здесь на территории миссии есть черные асфальтовые дороги. Да. Там на небе да. у них нет никакого асфальта. Действительно. Мы будем ходить там по золотым да. улицам. Да. Подумайте об этом. Я больше думаю, что больше, чем Мы достаточно. Мы можем прожить и с этими черными улицами, но золотые это больше, чем достаточно. О, Глория, слава это слава только истина. Мне это знаете, нравится. что? Вы говорите о небесах. Знаете, недавно я размышлял об одном месте Писания, по-моему, оно во второзаконии, которое говорит о днях да. неба на земле. И есть еще одно место Писания. Да будет воля небе. твоя на земле, как на небе. Аминь. На небе есть избыток, да. который Бог хочет, чтобы был у нас прямо здесь, на земле. Да. На небесах нет никакого недостатка, нет никакой нехватки. Да, на небесах они даже и не слышали. Да, да, там избыток всего. Мы переживаем дни неба на земле. Как вы сказали, выкладывая улицы из золота. Знаешь, что? Скажу тебе, на земле будет много людей, которые скажут, «Но это уже лишнее, это уже излишество, улицы из золота». Что ж, полагаю, Бог не считал, что это было излишество? Нет, не. Потому что это Его дом, Его место. Мне было забавно смотреть, как вы имитировали сердитую старуху. Довольно неплохо, да? Но это уже лишнее, это уже излишество. Но Бог — это Бог излишка. Да. Он любит. Я имею в виду, задумайтесь о том, как сильно мы да. любим наших детей. И у нас Избыток. дома во время Рождества в гостиной просто не пройти. Для Терри Рождество имеет такое большое значение. И это было замечательно. На прошлое Рождество к нам приехали все наши внуки. Да. Приехали все наши дети и внуки, Джереми и Обри. Их супруги и наши внуки, у нас был полный дом. И мы позаботились о том, когда дети легли спать, мы позаботились о том, чтобы у нас дома на третьем этаже было отведено целое место, где мы могли паковать подарки. Своего рода упаковочная комната. Я уже даже родосклад. и не знаю, сколько раз я поднялся на третий этаж и обратно, неся туда пакеты за пакетами. И когда утром на Рождество дети проснулись, они были окружены благостью бабушки и дедушки. Слава Богу, да. Они наслаждались, и нам нравится видеть, Конечно. как они это делают. Господь именно такой. Что ж, насколько больше? Насколько больше наш Небесный Отец? Хочет одарить Конечно. нас своей благостью. А для кого Он все это сотворил? Для кого Он сотворил он все сотворил эти вещи? Их для для Своих детей? Он сотворил их для нас. Для чего? Чтобы обильно. мы ими обильно наслаждались. Аминь. Обильно это наслаждались. Здорово. И здесь говорится, «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». И я посмотрел в древнееврейском языке значение вот этого слова «изобилие». И оно означает «избыток». Оно означает «больше, чем достаточно». И вот то слово, о котором вы недавно говорили, «излишек». «Излишек», да. «Излишек». Оно означает, что еще много остается. Но, Глория, разница между излишком этого мира и излишком верующего в том, что мы знаем, как с ним управляться, мы знаем, что с ним делать. Мы отдаем десятину, да. мы являемся даятелями, мы всегда замечаем нужды других, Излишек предназначен для того, чтобы мы наслаждались им, а также сеять, для того, чтобы да. давать, благословлять и сеять в жизнь других. Что ж, а от слова «изобилие», как вы знаете, происходит да, слово «обилие». больше, чем достаточно. Да, я посмотрел в словаре, и слово «обилие» означает «больше, чем достаточный запас». Аминь. Бог не является Богом, как мы уже раньше говорили. Он не является Богом недостатка. Он да. не является Богом просто «достатка». Он Бог больше, чем достатка. Больше, чем Он хочет, достатка. чтобы вы имели больше, чем достаточно. Он хочет, чтобы вы перестали жить от зарплаты до зарплаты и да. вышли на тот уровень, когда вы оплачиваете свои счета. Каким и еще словом можно описать этот уровень? Благословение. Благословение. Это то, чем да? является благословение. Мы читаем о благословении. Да. И в части благословения там говорится, «И даст тебе Господь изобилие во всех да. благах». Он даст вам обилие. Больше, чем достаточный да. запас. И мне это нравится. Я посмотрел в древнееврейском языке значение слова «благо». И оно означает преуспевание. Оно означает богатство. Оно означает Слава хорошие Богу. вещи. Оно означает самые Аллилуйя. лучшие вещи. Самые лучшие вещи. И затем, Глория, я посмотрел разные переводы в Таразаконе 28.11. И посмотрите на один из переводов. Вы видите там под да. цифрой один. Да, один из переводов Библии. Бог одарит вас, одарит вас хорошими вещами. Знаете, на что мне это указывает? Это указывает мне на то, как сильно он Конечно. нас любит. Что ты делаешь, Джордж, со своими детьми и со своими внуками? Я думаю, ты их обильно одариваешь. Мы одариваем, мы одариваем. Мы любим давать Аминь. нашим детям. Мы любим давать что-то нашим детям. Это да. картина Бога. Да. Это картина нашего Отца. Итак, там говорится, Бог одарит вас. Увеличивать в объеме или давать в больших количествах или без ограничения. Будет ли это картина дедушки? Это будет картина дедушки. Джордж, дедушка. Да. Хорошо. Это буду я. Это будет Терри. У меня тоже был такой дедушка. Да. Он был дедушка. таким хорошим. Дедушка разрешал вам... Он разрешал мне ездить на его маленьком пикапе в город в кино, хотя у меня еще не было прав. Глория, Чего Глория бы Джин. я не захотела, дедушка... Вы ездили одна или брали с собой друзей? Да, иногда я брала друзей. Но вы ездили без прав. Да. И дедушка разрешал вам Мы это делать? Мы жили в сельской местности, понимаете? Это не то же самое, что в городе. Да. Но зная дедушку, он, наверное, разрешил бы мне делать это и в городе. Нет. Мой дедушка... Как дедушка, он был моим примером для подражания. У каждого человека должен быть дедушка. Да. Говорю вам серьезно. И мой дедушка, когда он брал меня с собой в магазин, я делал это, когда был маленьким. Я, можно сказать, использовал его для своих целей. Мы ехали с ним в большой магазин, и я шел в отдел игрушек. Находил какую-то игрушку, становился перед ней и смотрел на нее в упор, пока не подходил Не дедушка. капризничал, а просто смотрел. Да, просто смотрел на нее в упор. Просто смотрел на нее. И мой дедушка, который был итальянцем со своим очень сильным итальянским акцентом, он подходил и говорил, «Джорджо». «Джорджо». Я смотрел на него, и он спрашивал, «Ты хочешь эту игрушку?» Я отвечал, «Ага». Он говорил, «Я куплю ее тебе». Разве это не мило? У вас должен быть именно такой Именно дедушка. таким является Небесный Отец. Да. Он хочет благословлять нас. И я думал о том, как ваш дедушка разрешал вам брать его грузовичок, чтобы ездить в город без прав. Да. Это напоминает мне моего дедушку. У нас было 15 акров земли, у него было 15 акров леса, и там были грунтовые дороги, по которым можно было ездить на машине. И он разрешал мне ездить на да. его машине. У него был, извините, Форд Фалкон Универсал 1963 года. И он разрешал мне ездить на этом универсале. И я ездил на нем по тому лесу. И как-то раз я возвращался в гараж. У него был гараж, который стоял поодаль от того ресторана, который у них был. И он сказал, когда закончишь, просто поставь машину в гараж. Я ответил, хорошо. И вот я уже возвращаюсь обратно. Мне было где-то лет 12. Я собирался заехать на машине в гараж, и вдруг я заметил, что через дорогу стоят две девочки и наблюдают за мной. Моя голова повернулась туда. Бедный Джордж. Я уставился на тех двух девочек и задел край гаража. Джордж, нет. И до того дня мой дедушка никогда на меня не злился. Не злился? До того дня. Я помню, как я посмотрел в зеркало заднего вида, и я увидел моего дедушку. Знаешь, Джордж, я действительно его не виню. Я задел. Я собирался въехать в гараж и задел его. Я почти ты заехал. почти заехал. И я заехал в гараж, и я посмотрел в зеркало заднего вида, и вот бежит мой дедушка. Он немного прихрамывал, и он бежал, прихрамывая, и он возмущался. Ты глупый парень. Ты глупый парень. И эти слова до сих пор звучат у тебя в ушах. Он сказал, ты глупый парень. Но мой дедушка все равно разрешил мне продолжать ездить на его машине. Он был хорошим. Я оставил выбоину в том деревянном гараже. Я долгое время жил с этим. Серьезно? В любом случае, эта картина да. любви Божьей. Не знаю, говорил ли Бог когда-либо мне, ты глупый парень. Бог просто так сильно нас да. любит. Да. Он так сильно нас любит. Он дает нам. Бог будет одаривать вас хорошими вещами. Это один из переводов У каждого Библии. должен быть такой дедушка, какой был да. у меня, или как ты называл своего дедушку? Дедуля. Или как дедуля, или как мой дедушка. Фактически. Иногда я называл его по имени. Гуэлмо. Что это означало? В английском оно означает «бил». Бил? Одним словом «бил». Его звали Гуэлмо Фиорелло Бьянко. Джордж. И я называл... Ты это придумываешь. Нет, когда я подрос и был уже подростком, я заходил в комнату и говорил... «Привет, Гуэлма». И иногда я Итак, называл вы... мою... Я называл мою маму по имени. Я называл ее по имени. И ее звали Чезарина. Разве это не впечатляет? Я заходил в комнату и говорил «Привет, Чезарина». Теперь мы больше тебя понимаем, Джордж. Теперь вы действительно понимаете, откуда я. В любом случае, одарит вас хорошими вещами. Хорошими вещами. И в первом Иоанна 3.1, в одном из переводов Библии говорится, «Как велика да, любовь, которой одарил нас Отец, чтобы нам называться детьми Божьими. Разве он не благ?» И затем в еще одном переводе Библии говорится «Господь сделает вас плодовитыми во всем хорошем». «Господь сделает вас плодовитыми». Эй, это хорошее местописание да? для пар, которые верят о детях. Скажи «Господь сделает вас плодовитыми во всем хорошем». Это второзаконие 28.11. И вот это слово «плодовитый» В словаре Мэри Эма Вебстера означает производящий большое количество чего-то. Большое количество чего-то. Как говорится в Бытие 26.12 в одном из переводов Библии, Исеял Исаак в земле, то и в тот же самый год пожал стократный урожай, потому что Господь благословил его, Он стал богатым, и его богатство продолжало увеличиваться до тех пор, пока он не стал очень, очень, богаты. очень богатым. Я провозглашаю сегодня над вами, что вы да, я принимаю очень это. богаты. Мы все принимаем это, пастор Джордж. Очень богаты. Вот еще один перевод Библии. Господь сделает вас богатыми. Понимаете, все четко и ясно. Да. Все четко и ясно. И в пяти говорится, «Даст тебе Господь супер избыток для блага, для счастья Слава и преуспевания». Богу. Это комментарий к этому одиннадцатому стиху. Даст тебе Господь супер для блага, для счастья и для преуспевания супер избыток, Я посмотрел Богу. в словаре, что означает супер И там говорится супер-избыток — это крайний или чрезвычайный избыток больше, чем достаточно. Больше, чем вы можете использовать. Переливание Аллилуйя. через край. Переливание через край. Что ж, Глория, мы переходим здесь к последней части. Второзаконие 28.11. Я нашел, как это звучит в расширенном переводе Библии, и это привело меня в такой восторг. «Господь сделает так, чтобы у вас был избыток преуспевания». Мне действительно Больше, действительно чем достаточно. Нравится. Избыток преуспевания. Вы когда-нибудь бывали в магазине армейских товаров? В одном из таких... Ты шутишь? Я замужем за Кеннетом. Да, это правда. Конечно, конечно. Вы заходите туда, и там просто полно всего. Весь магазин забит разными вещами. Знаете, иногда, когда мы едем в Арканзас, туда в молитвенный домик, нам нравится заходить в антикварные магазины, нам нравится в них бывать. И один такой магазин есть в Нэшвилле, там столько всего. Мы с Терри как-то раз заехали туда. Там сидел продавец, и он так обрадовался, что пришли покупатели, что устроил нам тур по магазину. В магазине не было кондиционера. Было тепло. Было очень тепло. И он провел нас по всему магазину. И он был полностью от стены до стены и аж до потолка забит равными вещами. Это то, что собиралось вещами. всю жизнь. И это избыток? Да. Это больше, чем когда-либо кому-либо понадобится. Но это картина того, что Бог хочет для нас сделать. Он говорит, я хочу больше, дать вам избыток. Благословение Авраама включает в себя избыток преуспевание. Да. Амин. И вот ваше определение. Вы говорили мне раньше. Давай дадим определение избытку. Давайте, Глория, дайте нам это определение. Количество, которое больше того, что нужно, излишек, что-то добавочное, переливание через край. Вот оно. И дальше. Я цитирую Глорию копланд Да. Откуда приходит избыток? Он приходит от того, что благословение работает в ваших интересах. Оно работает, оно работает, и оно продолжает работать. Иначе говоря, когда вы получаете достаточно, если вы продолжаете ходить да. в благословение, оно просто да. продолжает прилагать вам. И это то, что Бог хочет делать. Он хочет, чтобы мы жили, и да. опять-таки, мы отдаем наши Больше, десятины, мы даем достаточно. щедрые пожертвования, мы оплачиваем наши счета. И после этого у нас еще много остается. Аминь. Избыток. Аминь. Это избыток. Что означает здесь это сокращение? Расширенный перевод Библии. О да, расширенный перевод Библии. Хорошо. Да, расширенный. Именно там говорится Библии. больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Излишек. Излишек. Вот что такое избыток. Понимаете, к недостатку подключено сильное давление, к крайним сроком подключено. Сильное давление. Но давление. Это не шутки? У людей есть счета. Счета, которые накапливаются. И это не то, как нужно жить. Да. Бог призвал нас жить так, чтобы всякий счет был оплачен. Всякий долг был погашен. Все Вовремя. было обеспечено. Есть люди, которые взяли кредит на учебу в колледже. О, скажу вам вот что, как-то на днях мы с Терри разговаривали с одной женщиной. Мы были в магазине и разговаривали с одной женщиной, которая там работала. Она просто заговорила с нами. И мы были удивлены, потому что когда мы на нее смотрели, она сказала, что ей 41 год, но она выглядела на 21. Это было действительно удивительно. И она сказала нам, я по-прежнему выплачиваю кредит, который взяла для оплаты учебы в колледже. Есть много людей, которые делают то же самое. Есть много да. людей, которым нужно выплачивать ипотеку, и с этим связан такой стресс. И я говорю вам да. сегодня, это воля Божья, чтобы мы жили в таком переливании через край, когда у нас будет больше, да. чем достаточно, больше, чтобы покрыть любую нужду. И чтобы этот Аминь. образ жизни, от зарплаты до зарплаты, или от пожертвования до пожертвования в служении, мы живем на уровне выше этого Глория. Мы поднимаемся над этим, Потому что это воля Аминь. Божья, чтобы мы жили в благословении. Аминь. Я жила и там, и там. Я жила в нищете и недостатке. И а Вы жили. И я жила в благословении. Да. Когда есть больше, чем больше, достаточно. Больше, чем достаточно. И вы сами можете понять, что лучше. Ничто не сравнится с жизнью в мире и Когда у вас да. избыток еды и всего остального. Да. Слава Богу. Здорово. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами снова сегодня пастор Джордж, и мы услышим больше слова о нашем преуспевании. О вашем преуспевании. Слава Богу! Каждый, кто примет Иисуса, будет иметь преуспевание. Да, абсолютно верно, Глория. Благословение. Благословение на нас. Благословение работает в нас. И на протяжении этих двух недель, мы говорим о жизни в переливании через край. Мне это нравится. Мы живем в таком преуспевании, что... Больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Да, это еще одно название, которое мы дали. Больше, чем достаточно. И мы переживаем Бога так, как никогда раньше не переживали, потому что у Него есть для нас намного больше. Аминь. Я вспоминаю то слово, которое Господь, дал брату Копланду несколько лет назад насчет того, что нам доступны все резервы небес. Но мы должны взять их, мы должны завладеть ими. И это то, что он желает, чтобы мы сделали. И нашим базовым местом Писания является Иоанна 10.10. 10. Иисус пришел для того, чтобы мы... Это расширенный перевод Библии. Чтобы мы... Имели и наслаждались жизнью, и имели ее с избытком в полной мере, в полной мере. пока она не будет переливаться через край. через край. И переливание Аминь. через край. Когда вы думаете о переливании через край, к вам приходят все эти прообразы. Вы представляете себе плотину, где вода переливается через край. Вы можете просто нарисовать себе картину этого переливания через край. И в двадцать втором псалме говорится о том, что моя чаша переливается через край. Знаешь, о чем я думаю? Скажите мне. О неагарском водопаде. О, это здорово, мне это нравится. Ты когда-нибудь видел неагарское водопаде? Я был водопад? на неагарском водопаде. Я тоже. Это отличное, прекрасное описание. И он просто продолжает течь, течь и течь. Он никогда не останавливается. Да, спасибо. Я фактически искал замечательную иллюстрацию переливания через край. И неагарский водопад как да. раз ей да. и является. Да, знаете, когда я там был? Я был там в 1978 году, когда там проходила наша конференция. Интересно, последний может, раз, я тоже когда... тогда там была? Я не вы помню. Вы там были, вы тогда там были. И мы с Терри поехали на Ниагарский водопад. Там вам выдают дождевики, да. потому что... Вы там были, вы были на Ниагарском водопаде. По-моему, мы поехали все вместе, и там нужно надевать дождевик, потому что там так влажно. Да. Это переливание через край, и вы пропитываетесь, вот что такое переливание через край. О, я это Аминь. понял. Вы пропитываетесь больше, благословением, вы пропитываетесь, пропитываетесь благословением больше, чем да. достаточно. Вас накрывает с головой благость Божья. Я думаю о том, как Бог благ, и насколько Он благословил нас. Он вел меня шаг за шагом, пока я не начал постоянно переживать благость Божью и Божье переливание через край. Образ жизни, это становится образом жизни. Да, не так ли? Да, это образ жизни, который вы развиваете и в котором никакого возрастаете. страха, У вас нет Никакого страха. Никакого страха. И мы выходим на такой уровень, когда больше не живем от зарплаты до зарплаты. От зарплаты до зарплаты. Это не то, как нужно жить. Но очень многие люди именно так и живут. Но говорю вам сегодня, ваши дни жизни от зарплаты до зарплаты закончились. Мы живем в переливании через край. Мы живем в больше, чем достаточно, в благости Божьей. И, Глория, чуть раньше на этой неделе мы говорили о Галатам 3.13. Там говорится, что мы были искуплены от проклятия закона чтобы мы могли ходить в благословении Авраама. И мы выяснили, что проклятие закона — это все, что имеет отношение к духовной смерти, немощам и болезням, и любому недостатку. Нищета. Нищета. С другой стороны, благословение — это все, что имеет отношение к духовной жизни, здоровью, избавлению, переливанию через край, преуспеванию, избытку. Аминь. В этом суть благословения. Аллилуйя. И затем мы с вами обратились к 28 главе второзакония, и мы прочитали с 1 по 14 стихи 28 главы второзакония. Это благословение Авраама. И я так ценю эти места Писания. И то, что Бог дает нам эти места Писания, да. потому что мы были искуплены от проклятия. И все, что имеет отношение к недостатку, это проклятие. Да. Все, что имеет отношение к болезни, это проклятие. Мы были искуплены от него. Мне нравится, что вы сказали пару дней назад. Мы были прощены да, и освобождены аминь. от проклятия. Прощены и освобождены Нам больше не от проклятия, нужно в нем жить. Аминь. Мы можем ходить в благословение Авраама. Итак, 28 глава Второзакония ⁇ это благословение Авраама. Благословен ты при входе, благословен ты при выходе, благословен ты в городе, благословен на поле. И во втором стихе, 28 главы второзакония, говорится, «И придут на тебя все благословения Си, и исполнится да. на тебе». И из притчи 10.22 мы узнали, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Мы узнали, что благословение было первыми словами, сказанными человечеству. Бог сказал человеку, плодитесь. Размножайтесь. Да, размножайтесь. И знаете, я посмотрел, как... Наполняйте раз. землю. Наполняйте землю. Обладайте ею, владычествуйте над ней. Наполняйте землю. Пополняйте ее запасы. Это часть благословения. Если сбережение уменьшается или если что-то иссекает у нас есть способность провозглашать благословение над этим и пополнять эти запасы. И это будет мы пополняться. Это здорово, мне это эти нравится. запасы там используется слово обладать и несколько лет назад я выяснил что слово обладать означает если что-то выходит за рамки вы Аминь, возвращаете да. это обратно это все часть благословения обладать. это все часть благословения и вчера Глория мы говорили об одиннадцатом стихе 28 главы второзакония и даст тебе господь изобилие во всех благах или, как говорится в расширенном переводе Библии, он даст вам избыток преуспевания. Скажу вам, что для меня изобилие указывает на больше, чем вам нужно. Да, да. это просто это избыток? избыток, и это больше, чем Мне вам это нужно. нравится. Это переливание через край. И сегодня, Глория, я хочу, чтобы мы обратились к Второзаконию 28.8. Наши тезисы составлены здесь немного иначе. У меня здесь приведены места Писания, и мы с вами вместе пройдемся по этим местам Писания. Это действительно повлияло на меня. Во Второзаконии 28.8 говорится, «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Наше хранилище должно быть полным. Наше хранилище должно быть полными, да, Итак, безусловно. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог Отцов твоих, говорил тебе, Господь пообещал это, что Он даст тебе землю, где течет молоко То и мед. То местописание, Глория, я читал в Таразаконе 28.8, и там говорится, «Он благословит тебя на земле». На земле я продолжал думать об этом. Земля, в которой переливание через край. И я начал искать эти места Писания. Вы одно из них уже прочитали. Я начал искать эти местописания о земле и о том, что происходит в этой земле. В земле, в которой переливание через край. И вы прочитали это. Там во второзаконии 6.3 говорится. Чтобы вы весьма размножились. Мне действительно нравится эта фраза. Чтобы тебе хорошо было и чтобы вы весьма... Весьма, они а не чуть-чуть. Я, я не знаю, сколько раз я читал это местописание, но в очередной раз, когда я читал его, эти два слова весьма размножились, просто выпрыгнули на меня. Очевидно, что у нас есть обетование этого. Да, весьма переживать да? умножение. И дальше говорится, как Господь, Бог Отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко Слава и Слава Богу. Давайте немного на этом остановимся. Хорошо. Земля, в которой течет молоко и мед. Это картина земли да. ханаанской, в которую вел их Господь из земли египетской. Израильский народ прошел через пустыню и оказался в земле ханаанской. Земля ханаанская является прообразом благословения Нового Завета, в котором мы ходим. Нам доступно то, что произошло в той земле. Итак, первое, что, как я увидел, там происходило, в той земле текло Молоко и мед. Избыток. Это избыток. Это молоко и мед представляет собой все, что нам нужно. И говорится, что оно текло. Оно текло. И когда я размышлял над этим, я подумал, в моей жизни есть этот поток. Есть этот поток. Есть умножение. Есть избыток. Есть Ты этот неогарский водопад, течет, этот поток. Да. Будет избыток воды, который не прекращается. Этот поток не прекращается. не останавливается. Течь. Это здорово. Это не прекращающийся постоянный да? непрекращающийся, поток, не прекращающийся, Он не останавливается. Слава Он Богу. не останавливается. Это как ливень. Это дождь. Все продолжает идти, идти, идти, идти, и Он начинает наполнять все вокруг. Это картина благословения. Да. И это земля. Господь сказал, «Я благословлю тебя в той земле, которую дают тебе». Было необходимо одно — послушание. Да. В этом ключ. Но если вы будете послушны, вы будете в этом потоке. Да. Непослушание. О, это здорово, Глория. Непослушание останавливает этот поток. Если захотите и послушаетесь, то вы будете делать, что вы будете вкушать благодарю. Полагаю, земли. вот это захотите, можно сказать, является показателем отношения. Отлично сказано. Отношения. Да, отношения. Я хочу и готов это делать. Хотение и готовность это делать. Итак, это было то местописание, которое дал мне Господь, что, во-первых, мы должны весьма размножаться или переживать умножение. Похоже, есть разница между тем, чтобы просто переживать да? умножение и весьма переживать умножение. Все переживали Большое. одно и другое. По крайней мере, у каждого было чего-то мало. Помню, когда мы были маленькими, у нас не было избытка. У да. наших родителей не было избытка. Да, верно. Я имею в виду, что леденец да. уже считался избытком. Кейк Мур говорил об этом, он проповедовал об этом, и он говорил о Боге, у которого есть слишком много, и мы позже поговорим об этом. И он рассказывал о том, как он проповедовал об этом, и один маленький мальчик услышал это. И его родители рассказали потом это свидетельство, что когда их маленький сын пришел домой, и они дали ему молоко и печенье, и он сел и начал говорить. Слишком много молока, слишком много печенья. Да, слишком много печенья, помню. Слишком много молока, слишком много печенья. И это картина того, что Бог хочет да, для нас это. сделать. Поэтому, когда Бог говорит, что Он благословит вас на земле, это означает, что Он благословит вас, где бы вы ни находились. И позвольте мне, позвольте мне бросить здесь вам вызов. Позвольте мне, Глория, представить вам этот принцип. Не имеет Хорошо. значения, где вы живете вы можете преуспевать да. не имеет значения экономическое состояние того региона если вы верующий который стоит и верит в благословение божье и благословение авраама и если вы отдаете если вы отдаете десятину верно то у вас есть права тех кто отдает десятину и вы можете преуспевать где бы вы да. ни были показательный пример пастор дэвид оедепо да. В Нигерии. Разве это не удивительно? Я хочу туда поехать. Мне нужно это увидеть. Это что-то настолько потрясающее. У него здание церкви, которое вмещает 50 тысяч. И есть еще специальные зоны снаружи. Есть еще специальные зоны снаружи. Там есть балкон. То есть 50 тысяч мест недостаточно? Да. Их недостаточно, чтобы вместить всех, кто приходит на пять служений. Когда мы там были, там в каждом секторе сидело по 10 тысяч человек. 10 тысяч здесь, 10 тысяч здесь, 10 тысяч здесь и 10 тысяч здесь. И затем еще 10 тысяч на балконе. И еще не все смогли попасть в зал. И когда служение да. церкви закончилось, те зоны перед церковью были заполнены людьми. Они не смогли попасть внутрь. И там висят огромные экраны и динамики, потому что они не могут вместить всех людей в том зале на 50 тысяч. Это мест. переливание через край. 50 тысяч. По-моему, 50. Думаю, что да. Там каждый сектор вмещает по 10 тысяч. И 10 да. тысяч на балконе да. то есть всего 50 тысяч. Да, 50 тысяч. И все равно все не могут попасть в. Им внутрь. приходится организовывать да. специальные зоны снаружи. То есть огромное переливание через край. И знаешь, знание, что они проповедовали? Они проповедовали Слово Божье. Да, это они Слово проповедовали. И получил откровение, читая вашу книгу «Воля Божья». Они получили понимание преуспевания, понимание Его. Думаю, Слава Мне Богу. нужно еще раз перечитать вашу мне книгу тоже. и получить откровение об этом. Но это так возгревает вас, когда вы видите, что столько людей жаждет Слова Божьего. Да. Шумно требует Слова Божьего. Да. Воскресенье за воскресеньем. За воскресеньем. И сейчас они строят здание на 100 тысяч мест. Да, и я не знаю, на каком они этапе, но это то, что происходит. Что ж, очевидно, у и них И они есть построят деньги. его. У них в банке будут эти Насколько большим будет это здание? Эти деньги. О, огромное. Подумайте об акустической системе. Нам придется съездить туда и посмотреть. Система? Но знаете... Вся суть того, чтобы быть благословленными на земле, в том, что им выделили участок земли в Нигерии. Джунгли, Джунгли. по сути, да. Да, и они назвали эту территорию да, землей Ханаанской. это земля ханаанская. Это земля ханаанская. Прямо посреди джунглей, прямо там, где царит нищета, пришло это откровение. И когда приходит откровение, неважно, что происходит вокруг, это откровение победит то, что там есть. Это откровение победит, в каком а -м -м. бы регионе они ни находились. И это откровение Слова Божьего сделало тех людей преуспевающими, да. когда у них ничего не было. Если человек живет в бедном регионе, это благословение изменит тот регион. Подумайте об Исаке да, и о том, что он делал, когда сеял во время голода. В той земле сел, был да. сильный голод. Но он был благословлен Они... на земле. Он был благословлен прямо там, где он был. Голод никак на нем не сказался. Нет, он его не затронул. На нем и на его посевах пребывало благословение. Да? И поначалу Исаак собирался покинуть ту землю. Он собирался отправиться в Египет, и Господь сказал, нет, оставайся там, где ты находишься. Что говорил Господь? Ты нужен мне здесь, чтобы это благословение работало. И в то время он пожал стократный урожай. Что ж, Кеннет проповедовал об этом. Он был самым богатым человеком в мире. Исаак был самым богатым человеком да. в мире. И он был благословлен на земле. Поэтому суть в следующем. Где бы мы ни находились, да. мы несем... Даже в джунглях. Даже в джунглях. Мы несем с собой благословение. И благословение — это переливание да. через край. Это переливание через край. Это земля, в которой Аминь. течет Слава молоко Богу. и мед. Давайте Хорошо. посмотрим на это местописание в пункте В. Кстати, все наши тезисы этой серии передач доступны вам совершенно бесплатно на нашем сайте kcm.org.ua. Заходите там в раздел «Медиа» и скачивайте их для себя. Вы можете скачать там тезисы всех наших совместных с Глорией передач. Где-то... Это будет немало. Сколько? 320, полагаю. Это наша с вами уже 324-я совместная передача. Итак, второзаконие 6, 10.11. Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исаку и Иакову дать тебе? Вот оно. Это то, что доступно нам. Хорошо. С большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, ты которых ты не взял. Ты пропустил одно слово, как Какое? мне показалось. Какое слово? Ты я сказал домами. С домами наполненными всяким добром О, Я это да. пропустил? О, всяким добром... Всяким добром. Пропустил. всяким добром с домами, наполненными всяким... всяким добром добром, о да, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня которых ты не высекал с виноградниками и маслинами, которых ты не садил. И дальше говорится о том, что и будешь есть и насыщаться. Да. Вы будете насыщаться. Здесь говорится о переливании через край. В той земле. Обилие. Я речь просто посмотрел об на эти. В той земле. Там говорится, он даст вам большие и красивые города, которые вы не строили. Господь даст нам что-то, что нам не нужно было строить. Труд. Труд, да. Вам не нужно было трудиться над этим. Мы трудимся. Друзья, вы трудитесь в своей вере, в духе. да. Да, именно. Не с молотком и а гвоздями в руках. Их. Господь дает вам то, что вы не строили. Там говорится с домами, да. наполненными всяким добром, которых ты не наполнял. И с колодезями, высеченными, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил. Все это доступно нам. И это благословение, переливание через край, которое, как сказал Господь, есть в той земле. Оно в той земле. Давайте прочитаем следующее местописание. «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень и виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья». Это избыток. В плодородную землю. Плодородную землю. В землю, где масличные деревья и мед в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой. Обилие хлеба, и обилие ни еды. в чем не будешь иметь недостатка. Слава Богу. Это что-то мощное. Это что-то настолько Никакого мощное. Никакого недостатка. Только переливание недостатка. через край. Мы живем в такой земле. Мы с вами живем в этой земле благословения. Слава Богу. Да. В которой камни, железо, и из гор, которые будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал Слава тебе. Слава Богу. Это земля переливания когда через Когда вы едите... И да. И насыщаетесь. И насыщаетесь. Когда вы насытились, Глория, что вы говорите, когда вам предлагают десерт? Нет, спасибо. А что ты говоришь? Я тоже говорю «нет, спасибо». Но иногда вы настолько наедаетесь... Я имею в виду... В меня уже больше не лезет. В меня уже больше не лезет. Это уже слишком много. Я уже не да. могу в себя это впихнуть. И когда мы приезжали к вам домой на рождественский ужин, на ужин в канун мы Рождества... Мы доходим до такого состояния в естественном я плане. Я приезжаю к вам домой голодным. Иногда я пропускаю обед. Потому что я знаю, что в доме Копландов будет пир. И мы все идем на кухню. Все внуки, Все дети, готовят. и мы наполняем наши тарелки, и затем мы возвращаемся и наполняем их снова, и потом мы наполняем В этот их день еще никто раз. не должен сидеть на диете. Бывают времена, когда вы говорите. Позвольте, я очень быстро это расскажу. Как-то раз у нас был рождественский ужин, и там был большой выбор пирогов. И Глория, я должен был покаяться, потому что я больше этого не делаю. Это было еще тогда, когда я много ел всего подобного. И там на выбор было где-то восемь пирогов, и я съел кусочек каждого. Я собрал себе свой собственный пирог. Ты не мог пирог. решить, какой из них ты хочешь? У я меня знаю. получился свой собственный пирог, и после того, как я все это съел, я так наелся. О нет, я уже даже смотреть не мог на еду. Что ж, это та полнота, которой Бог хочет благословлять нас. Не обязательно Насыщение. большим количеством пирогов, но благостью Завершенность. Божьей. Завершенность. Что нам сказали? 30 секунд? Осталось 30 секунд. Хорошо, давайте прочитаем 25 главу книги Левит. Это будет наше последнее местописание. Нет. Давайте перепрыгнем Давай, на 26 главу книги Левит. Я прочитаю вам это. «Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда Другими будет достигать словами, посева». постоянная жатва. Постоянная жатва, да. «И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле». Земле вашей безопасно. Вы все еще будете есть урожай да. прошлого года, когда вам придется вывести его, чтобы освободить место для Разве нового. Это не здорово? нового. Нового. Это переливание через край. Аминь и аминь. Слава Богу. Аминь. Итак, обладайте, посмотрим, обладайте избыток этой изобилия. Это избыток. избыток больше, больше чем, чем достаточно. достаточно. Слава, Слава Богу. Богу. Мне это нравится. Именно там мы и живем. Аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». У нас еще один день переливания через край, при успевании и умножении. С нами, пастор Джордж. Мне Добро пожаловать. то, что вы только что сказали. Вы что? сказали то, что действительно отозвалось день во мне. Переливания день переливания через край. через край. Мы живем в одни живем. переливания через край. Аминь. О, мне это нравится. Аллилуйя. Мне это нравится. И почему оно так? Потому что мы благословлены. Да, совершенно верно. Мы ходим в благословение Авраама. Да. Знаете, мы говорили всю эту неделю, и мы продолжим говорить на следующей неделе о жизни в переливании через край. И это значит жить на уровне, который выше уровня жизни от зарплаты до зарплаты, а что касается служений, от пожертвования до пожертвования. Это значит выходить на уровень, когда у вас еще что-то остается, когда у вас есть избыток преуспевания. Больше, больше, чем достаточно? Больше, чем да. достаточно. Да, да, больше, чем достаточно. Слава И Богу. И это то, что является нашим. Это то, что принадлежит нам. Это то, в чем Отец а хочет, чтобы мы ходили. И в Ивана 10.10 говорится, что Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь, дать нам свою жизнь, и чтобы мы наслаждались жизнью. В расширенном переводе Библии говорится, имели ее с избытком, пока она не имели будет переливаться жизнь через край. Имели с избытком. с избытком. И это означает больше, чем достаточно. Больше, чем да. достаточно. Одно из того, что я говорю самому себе, мы говорили об этом чуть раньше на этой неделе, я обормочу самому себе, я просто говорю, я благословлен сверх мир, я благословлен сверх мир, я благословлен сверх Это мира". Писание? Если это Писание, то вы можете это что иметь. Ж, да, фактически. Да. Мы будем говорить об этом на следующей неделе, а именно об Иосифе. Что где бы он ни находился, на нем пребывало благословение. Он работал на фараона, ездил по всему Египту и подсчитывал зерно. В конце концов, дошло до того, что они уже не могли даже все его посчитать. В одном из переводов Библии говорится, это было сверхмеры. Слава это Богу. Это жизнь в переливании через край. Знаешь... Я думаю, я выросла на юго-западе Арканзаса, у моего дедушки были персиковые сады. И когда наступало время сбора урожая, все было ничего, пока не наступало время сбора урожая. Когда оно наступало, нужно было собрать с деревьев в корзины все эти персики и затем доставить их в магазин, чтобы продать Быстро, да. Да. да. И наступает время сбора урожая, мы сеем, и затем да. приходит время пожинать. А как мы сеем? Мы не загружаем наши плоды в грузовик и не отправляем их на рынок. Мы делаем да. это нашими устами. Мы верим в это в нашем сердце, и мы говорим это нашими устами. Какой урожай мы верим, да. что получаем О, прямо здорово. сейчас. Это здорово. Того семени, который мы сеем. Когда наступало время сбора урожая, все начинало приходить в движение. Грузовики, большие старые грузовики сборщики персиков съезжали со всей округи и собирали О, горе. должно быть, это нужно было Это видеть. была возможность. Я был там. Когда мы ездили в молитвенный домик, я был в том доме, где все это происходило. Много лет назад мы с Терри бывали у ваших бабушки и дедушки. Да. И когда мы там были, там было очень тихо. Там было так тихо и спокойно. Да. Я просто даже не представляю, каково это было. Ездят грузовики, повсюду люди. Было... Время сбора урожая. Это было время переливания через край. Время переливания Я начала через работать край. на сборе урожая персиков, когда мне было 6 или 7 лет. Я выполняла какую-то небольшую работу. Да. Вот что я делала. Я ставила на корзине с персиками оттиски да. с именем да. моего дедушки. Эй, низ. Это была моя первая работа. Затем я начала заниматься сортировкой. Персики выкладывались на специальный движущийся настил, и вы отдельно в сторону откладывали плохие, и сортировали их по первому и второму сорту. И знаете, конечно, я научилась конечно. некоторым вещам, конечно, работая в том научились. жарком ангаре. И мне нравится, что ваш дедушка назвал их в честь вас. Да, персики торговой марки Гло. Персики торговой марки Гло. Я думал об этом. Я думал о том, что где-то где -то до сих пор есть одна из этих корзин на которой написано «Торговая марка Гло. Торговая марка Гло. Я Возможно, попробую Джордж? найти ее для вас. Хорошо. Я думаю, это будет здорово. Это здорово. Это переливание через край. Это воля Божья для нас, чтобы у нас было не просто достаточно, а больше, чем достаточно. Что касается сбора урожая, то вот одна мысль. Персики созревали каждый год, если только не было бури, которая наносила им ущерб, или чего-то еще. Да. Обычно персики созревали в конкретное время года. И тогда к нам со всей округи приезжали грузовики со сборщиками персиков, чтобы собрать этот урожай. Но что, если бы никто не собрал этот урожай? Знаете, О. что бы произошло? Эти красивые персики упали бы на землю и сгнили. О. Джордж, мы являемся этими сборщиками. Пойти мы должны собрать да. этот урожай. Да. Мы должны верить да. Богу об урожае и говорить слова, чтобы собрать этот урожай, верить, что мы получаем ключ. его. Говорить именно так мы да. и собираем урожай, посредством да. тех слов, которые мы говорим. И мы делаем это каждое возможность. Это замечательно. Служение. Мы призываем урожай. Мы высылаем туда ангелов, да. собирающий урожай. Ангелы, Аминь. идите, собирайте Аминь. этот урожай, и приносите его нам. Мы решительно настроены в отношении того, чтобы собрать этот мы урожай. Мы должны понимаете? собрать его. Мы не хотим позволить нашему да. урожаю сгнить. Мы не хотим позволить нашему Слава урожаю Богу. сгнить. Да. Во имя Иисуса Отец, мы берем это Слово от Глории, и мы пожинаем Спасибо, наш урожай. Повторите мы верим, это что Мы получаем урожай. Во имя, Иисуса. Во имя Иисуса. Я пожинаю мой урожай. Я, пожинаю мой Я урожай. посеял мои семена. Я посел мои я семена. Я отдаю мою десятину. Я отдаю мою десятину. И ангелы, я высылаю вас туда. Ангелы, я высылаю вас туда. Идите, Идите собирайте и собирайте этот, этот урожай. И приносите и сейчас, принесите его сейчас его нам. Приносите нам переливание принесите через край. Нам переливание через во край. Имя Иисуса. во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Я беру это. это? благословение. Да. Это благословение Авраама. Знаете, Глория, на этой неделе мы читали в 28 главе Второзакония, что включало в себя благословение Авраама. И есть одно местописание, к которому я хотел бы обратиться в 28 главе Второзакония. Оно также есть в ваших тезисах. Это Второзаконие 28.12. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо» чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим Слава народам, Богу. а сам не будешь брать взаймы. И посмотрите на я эту первую фразу. «Открой тебе Господь добрую Самая сокровищницу первая, свою». Вот оно. И я посмотрел значение слова «сокровищница», и в древнееврейском языке оно означает да. «склад», «хранилище» или «казну». Там говорится, Господь откроет вам свое доброе хранилище. Мы говорим о Божьем хранилище. И в одном из переводов Библии оно названо Его хранилищем на небесах. В еще одном переводе Библии говорится «хранилища небес». Послушайте еще один перевод: Бог, Настеж, распахнет двери своих небесных помещений для хранения ценностей. Небесное помещение. И вовремя изольет дождь на вашу землю и благословит то дело, которое вы берете в свои руки. Вы будете давать взаймы многим народам, но вам самим не нужно будет брать взаймы это переливание через как край. Вам это? это переливание через край. Вы Мне будете это давать взаймы для нас многим. открыты небесные помещения для хранения ценностей. И затем У я посмотрю вам не нужно будет брать взаймы. Будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, говорит совсем на дальнем Знаете, переводе. Там много денег. Да. Там много денег. И я думаю о переходе богатства. Помните то слово, которое получил Чарльз Кэпс? Об инверсии и о том, что грядет этот переход да. богатства. Да, Мы должны хранить уже давно нашу веру, читала. возгреты в отношении этого, и не отпускать это, потому что есть да. избыток, который должен прийти в Царство Божье, и который должен прийти к людям Божьим, чтобы они могли делать то, что им нужно делать, могли рассчитаться за свои дома, за свои машины. И жить в переливании через край. Аминь. И там говорится: Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, или небесное помещения для хранения ценностей. И там говорится, что Он откроет их. И в древнееврейском языке вот это слово открыть означает отпустить, отпустить дать свободу Богу. И когда открыть вы берете вот отпустить. этот один стих, Второзаконие 28.12 Господь! Это благословение. Господь отпустит для вас свое доброе хранилище. Как, по-вашему, выглядит Слава Богу. Божье хранилище? О, оно большое. О. что ж, Глория, когда я работал над этими тезисами, Господь напомнил мне пару слов, которые он дал Кеннету. Вот это первое слово Кеннет получил 10 ноября 2011 года. Послушайте это. Это говорит Господь. У меня есть огромное хранилище. И я говорю все это также, потому что у нас должно быть мышление Бог наш источник. Да, в чем верно. бы мы ни нуждались, в чем бы мы ни нуждались, Он ваш источник обеспечения. Наши нужды восполняются по Его богатству да. в славе. Он наш отец. Да, Он наш отец, и Он хорошо о нас заботится. И Господь дал брату Копланду следующее слово. У меня есть огромное хранилище. Вы даже не представляете, сколько в том хранилище накоплено богатств, которые я отложил еще до основания мира. Там накоплено намного больше того, что церковь когда-либо востребовала. Я никогда ничего от церкви не удерживал. Говорит Господь и Бог обилие. Мне нравится эта фраза «Бог обилия». «Я сделал это доступным для вас, я поместил это в мое слово, я дал вам обетование и подкрепил его кровью, да. драгоценной Господь. кровью вашего спасителя». И это действительно проговорило ко мне. У Бога есть огромное хранилище, и он говорит, вы даже не представляете, сколько в этом хранилище было накоплено богатств. И он сказал, «Там накоплено намного больше того, что церковь когда-либо востребовала». И в этом слове говорится о необходимости востребовать. И это возвращает нас к тому, что вы говорили о том, как мы нашими словами призываем наш урожай». Мы призываем Божье огромное хранилище, то, что в нем. Господь сказал, я сделал это доступным для вас, я поместил это в мое слово. Да. Я дал вам обетование и подкрепил его кровью, драгоценной кровью вашего Спасителя. Поэтому, Глория, на небесах есть хранилище, которое является нашим. И то нашим. же самое справедливое в отношении исцеления. Оно, Оно доступно. доступно. Оно готово. Там. Вы просто Оно должны взять там. его своей верой. Я слышал, как кто-то об этом проповедовал. Там, на небесах, есть органы Да, и я части тела. это. Там, на небесах, есть органы и части тела. Например, новые почки. Например, новые почки. Новые глазные новые яблоки. глазные яблоки. Я Новое в это. сердце. На небесах есть новые органы и части тела. Понимаете, мы должны мыслить на уровне сверхъестественной сферы. Мы должны мыслить на уровне Аминь. сферы Божьего Измерения, есть функционирование сверхъестественного Царства Небес на земле, в котором Он хочет, чтобы мы ходили. И у Бога есть хранилище, и говорится, что Он отпускает это хранилище. И я нашел второе слово, которое Господь сказал через брата Копланда 28 октября 2010 года. Для всех вас, это под цифры два. в пункте Б. Для всех вас, кто берет Мое Слово и стоит на нем, Царство Божье для вас. Ангелы для вас, и послушайте следующее, и все резервы небес ждут вашего запроса. Слава Богу, какой. Остановитесь слово? и поразмышляйте над этим. Задумайтесь об этом. Все резервы небес ждут нашего запроса. Да, на небесах нет никакого кризиса. Их запасы не иссякли. И не собираются иссякать. Извините, у нас у этого избыток? больше нет. У нас нет этого в наличии. Нет, у да, них всегда да. все в наличии. У них всегда все в наличии. И здесь хорошо и замечательно то, что это все для нас. Прочитает, Джордж, вот эти местописания здесь. Да. Расширенный перевод Исаия 45.3. Я дам тебе сокровища тьмы и сокрытые богатства в тайных местах, чтобы ты мог знать, что это я, Господь, Бог Израиля, кто называет тебя по имени. Итак, эти сокровища тьмы, сокровища, хранилище тьмы и сокрытые богатства в тайных местах. В другом переводе Библии говорится, Мне я буду нравится. направлять тебя к скрытым сокровищам, к тайным запасам драгоценностей. Разве это не замечательное местописание? И в еще одном переводе Библии говорится, я отдам тебе сокровища, хранимые в темных местах, и спрятанные запасы. А думает, Джордж обо всех спрятанных деньгах наркоторговцев. Это правда. Они продавали наркотики, получили все это эти правда. деньги. Но они не особо-то могут их потратить, иначе они попадут под подозрения, поэтому да, они прячутся. Есть их. переход богатства, который доступен нам. Есть Божье богатство в славе, которое доступно нам. И у него это есть, если мы будем применять нашу веру, устремляться за этим и ухватываться за это, мы увидим обеспечение, которое будет превосходить все, что да, мы когда-либо видели. Это избыток. Это доступно. Это доступно нам. Слава Богу. Жизнь в переливании через да. край. Мне это И нравится. И последнее местописание, Филиппийцам 4,19. Там говорится «Мой Бог». Это расширенный перевод Библии. «Мой Бог щедро восполнит полностью». Мне это нравится. Я верю в это. «Полностью каждую вашу нужду по Его богатству в славе во Христе да. Иисусе». Каждую нужду. Да. Каждую означает «каждую». Каждую нужду, какой бы она ни была. Здесь написано «богатство в славе». Да. В древнееврейском языке означает «богатство», «деньги», «имущество», «избыток» и «ценный дар». Ценный дар. Это богатство в славе. Мой Бог даст вам богатство, деньги, имущество, избыток и ценный дар. Именно. Слава Богу. Именно. И Павел говорит, мой Бог сделает это для вас. Щедро И Небеса перегружены теми вещами, которые я приготовил. Это слово от Господа, да. которое Кеннет получил да. в 2009 да. году. Небеса перегружены теми вещами, которые я приготовил для того, чтобы вы ими наслаждались. Что говорит Библия, мы должны да. делать? Принимать это. Оно не свалится на вас само по себе, вы должны, вы должны принять, принять это, это, верой. это верой. Да, расскажите немного о том, как принимать это верой. Я уже рассказала тебе все, что я об этом знаю. Хорошо, что вы делаете? Вы питаетесь местами да, вот Писания. Оно. Именно это мне и нужно. Вы вкладываете Слово Божье в свои глаза, в свои уши. Оно входит в ваши уши, попадает в ваше сердце, и просто позвольте ему проникнуть туда. Затем начать выходить из ваших да, уст, да, и вы говорите, да. «Я беру это, я беру этот новый дом, я беру эту машину, я беру мое исцеление во имя Господа Иисуса Христа, да. Иисус взял на себя мои немощи, Аминь. понес мои болезни, и ранами его я исцелилась». Вы должны быть решительно да, настроены сказано. в отношении этих вещей. Сатана пытается что-то от вас удерживать, но у мне него нет власти над Вы этим. должны быть решительно настроены в отношении этого. Это что-то, что вы должны говорить и провозглашать друг над другом. Знаете, мы с Терри каждый день делаем духовное упражнение. Мы говорим друг другу. Мы приезжаем из офиса домой, и я говорю ей, «Знаешь, кто-то дал мне сегодня миллион долларов». Она говорит, «Серьезно?» Я отвечаю, «Да». Она говорит, «Что ж, мне тоже кто-то дал миллион долларов. Серьезно? Неужели?» Кажется, мы просто забавляемся, но в то же самое время мы тренируем нашу веру и развиваем нашу способность принимать это от Господа. Мы в действительности иногда да. недооцениваем, что Бог может сделать и что у Него есть. И у Него есть больше, чем достаточно. Да. На небесах переливание да. через край. Как сказано в этом я слове, mean, небеса перегружены теми вещами, которые я приготовил для того, чтобы вы ими наслаждались. Они перегружены. Они перегружены. На небесах есть хранилище, в котором есть все, что нам когда-либо понадобится. Если вы возьмете это верой, это доступно. Это доступно это доступно нам. Именно. Именно так мы это и сделали. Да. Именно так мы должны это делать. И я делаю следующее. Я прихожу перед Господом, и что бы ни было нам нужно, что бы ни было нужно нам здесь в служении, или что бы ни было нужно нам дома, я открываю это местописание во Второзаконии 28.11. Я читаю его, и там говорится, «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». И 12 стих «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою». И я просто говорю Аминь. Господу, Господь, у Тебя есть все, что нам нужно, все, что нам нужно здесь, на территории нашей миссии. И есть на небесах все, что нам нужно отремонтировать. Аминь. И у нас здесь есть много всего, что нужно отремонтировать. Это достаточно длинный список. Да, мы используем эти здания уже долгое время. Им нужен ремонт. Что ж, мы владеем И этой мы территорией обновим. уже более 40 лет. Так, посмотрим, нашему главному административному зданию уже больше 35 лет. А Время летит, когда вы его отлично проводите, Это точно. Джордж. Что ж, Глория, здесь много всего происходит, многое нужно отремонтировать, как и у всех остальных. Если вашему дому уже сколько-то лет, уже потребуется что-то ремонтировать. Что ж, периодически нам приходится вызывать кого-то, и они заделывают трещины и красят, потому что идет усадка здания. И вы начинаете видеть трещины. Недавно я был у себя в офисе, и Терри сделала у меня в офисе небольшую кухню. Я посмотрел и увидел сверху небольшую трещину. И я подумал, что ж, пора вызывать кого-то и заделывать это. Что ж, всем приходится это делать. Всем приходится делать какой-то ремонт. И все, что нам нужно, есть в Его богатстве, в славе Христом Иисусом. Все. Все, что нам только может понадобиться, есть в Царстве Небесном. Поэтому... Да. Я думаю о том, что именно нам нужно. Например, сейчас мы работаем над одним проектом. Несколько лет назад, прямо на Новый год, если вы помните, у нас произошел взрыв в котельной. Произошел взрыв в котельной. И на Новый год мы приехали сюда, было холодно. О, тогда на Новый год было действительно холодно. Но мы с Терри приехали сюда. Приехали и другие люди. Пусть Бог их благословит. Спасибо им за то, да. что они приехали сюда. Нам пришлось, нам пришлось найти генератор, на который мы смогли все это переподключить. И нам нужно отстроить все это заново. Что ж, звучит забавно, но у Бога на небесах есть котельная. Она у него там есть. Все, что нам нужно сделать, это востребовать ее. И что замечательно, Бог не приходит к вам и не говорит. Нет. Этого нет в наличии. Нет, оно есть в наличии, оно там. Там есть все, что нам когда-либо может понадобиться. Я думаю сейчас, позвольте мне прочитать вам это. Я достал это из тезисов нашей первой на этой неделе передачи. Это перевод Рика Реннера, филиппийцам 4.19. Я дам вам... Мы У меня говорили об этом на нашей первой передаче в понедельник, Хорошо. и меня это просто привело в восторг. Когда я это услышал, фактически кто-то в церкви прочитал это. И когда я это услышал, это просто взорвалось внутри меня. Это перевод Рика Раннера «Филиппийцам 4.19». Мой Бог настолько полностью восполнит ваши нужды, что он устранит все, чего вам не хватает. Он будет восполнять все ваши физические и материальные нужды да, до тех пор, пока вы не будете настолько наполнены, что вы уже не можете больше вместить. Он будет восполнять все ваши нужды до тех пор, пока вы не будете полностью наполнены и переполнены до такой степени, что начнете трещать по швам и Слава Богу. Он сделал перевод Библии? Греческий. У него есть книга, которая называется или «Драгоценные истины», или русский, или которую можно заказать у его служения. Да. У него есть книга «Драгоценные истины», и вы Это можете посмотреть книга. там значение слов, а затем да. найти в книге, где они использованы. Да. И также у него там есть места Писания. Я просто посмотрел филиппийцам 4,19 и нашел там, где он это подробно изучил и разобрал слова. И там вы в итоге получаете Слава Богу. переливание да, это здорово. через край. Слава Богу. Переливание через край. На небесах есть переливание через край, которое доступно. Позвольте мне у помолиться. Меня здесь да, давайте. Есть. да расскажите быстро. мне. Если у вас есть вера для этого, это доступно через веру. Это доступно. Если у вас есть Если вера для этого, оно доступно через эту веру. Вера для этого. Вера. Если у вас есть вера для, для этого, этого, это доступно через эту веру. Превосходно. Слава Богу. Отлично. Глория. Вера, Джордж. Да. Слава Богу. Отец во имя Иисуса, мы молимся за каждого, кто нас сейчас смотрит. Да, Я Господь. благодарю Тебя за то, что на небесах есть хранилище, в котором есть все, что нам нужно. Оно наполнено, и оно переливается через край. И Господь, мы прославляем и почитаем Тебя за то, что Ты откроешь нам свою добрую Спасибо, сокровищницу. Ты да. распахнешь ее настиж, если мы Аминь. будем применять Слава нашу Богу. веру. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Глория. Аминь. Аминь. Мы вернемся через минуту. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» день пожертвований. И это наша возможность преуспевать и расширяться. И, Глория, мы говорили о переливании через край. Да. Мы говорили о том, что Бог обеспечивает. И один из основных путей того, как Бог это делает, это через то, что мы даем, сеем. И это ваша возможность посеять в хорошую почву. Это служение проповедует по всему миру бескомпромиссное слово веры от одного края и до другого. Конеты Глория сильны как никогда в том, чтобы проповедовать Слово Божье. Слава Богу! И что касается сегодняшних пожертвований, ко мне Глория пришло вот это местописание. Во втором Коринфянам в 9 главе говорится, каждый человек дает, как он нацеливается в своем сердце не неохотно или с принуждением, потому что Бог любит радостного даятеля. И как результат, это здорово, это расширенный перевод, Бог может сделать так, чтобы вся благодать и всякое благоволение и земное благословение пришло к вам, чтобы вы могли всегда и при любых обстоятельствах, какой бы ни была нужда, быть независимыми, да, имея достаточно, чтобы не нуждаться в какой-то помощи или поддержке, и были снабжены, снабжены с избытком. С избытком для всякого доброго дела и благотворительного пожертвования. Слава Богу. Поэтому, когда вы сеете в это служение в работу этого служения, мы верим об этом вместе с вами. Слава Богу. Отец во имя Спасибо Иисуса. тебе, Господь. Когда наши партнеры и друзья помогают нам нести это слово по всему миру, да. мы стоим на восьмом стихе 9 главы 2 Коринфянам, чтобы, как говорится, в расширенном переводе они были снабжены Богу. с избытком Аминь. для всякого доброго дела и благотворительного Спасибо пожертвования. тебе, Господь. Отец, мы благодарим тебя за это во, во имя Иисуса. Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Отличная работа. Какая Джордж. это была неделя. И мне понравилось, как ты мне проповедовал. Спасибо большое. Это неделя переливания через край. Благословение в городе, благословение за городом. Да. Обилие, обилие благословения. благословения. Обилие детей. Обилие, обилие, чтобы, кормить и обилие чтобы кормить их. Да. Присоединяйтесь к нам снова в понедельник. Мы будем говорить о том, чтобы быть благословленными сверхмеры. Это Глория Коупленд и Джордж Пирсонс напоминают вам что Иисус, Иисус Господь,